Прощай, теперь уж навсегда погибло счастье и любовь моя. Как первый ты любовью дорожил, но ветер в поле так не удержим. Ощадь снова я на тебя смотрю, и взгляд твой нежный не душу обжигает. Если б знал бы ты, как я тебя люблю, Но лед души твоей не дай. Ай, теперь не важно все, что было между нами, уж точно не забыто. Но для кого мне петь? И жить не для кого, когда надежды навсегда разбиты. Прощаюсь снова, я на тебя смотрю И взгляд твой нежный мне душу ожигает. Ой, если знал бы ты, как я тебя люблю Но души твоей не дает Оу-оу oh, oh. oh. Пусть птицы по весне Любви холодной Печать несут на крыльях Но ночь моя темна И день не светил мне И плачет небо И душа бессильна Прощай снова Я на тебя смотрю Не душу карьер, а если б знал бы ты, как я тебя люблю, но лед души твоей не дай.